Делегация научно-технического центра Газпром нефти посетила Казанский федеральный университет. Они ознакомились с новыми решениями и направлениями. Отдельно хотел бы отметить вот новую инициативу – это научно-образовательный центр, созданный между Газпром нефтью и Казанским федеральным университетом. В этом смысле мы, как компания, развиваем сеть таких центров. Уже более 250 ребят, по сути, продолжая или заканчивая свое обучение академическое, да, начинают, по сути, вовлекаться и уже готовиться к своей следующей ступени да, – карьерной переходу в отрасль. В сентябре 2021 года университет и компания заключили долгосрочный договор о реализации научно-исследовательской деятельности. В рамках него компания может гибко и быстро запускать проекты совместно с университетом, вовлекая любые инженерные и естественно научные компетенции вуза. Что касается направлений, которые для нас сейчас являются фокусом, ну, конечно, в первую очередь направления, связанные с разработкой как новых месторождений. В первую очередь это месторождение Ямальского кластера, да, куда компания развивается, а здесь направление работы в суровых климатических условиях, а это, значит, и новые направления металловедения, это направление удаленной эксплуатации месторождений, роботизация. Вот Все эти направления мы активно сегодня Сотрудники компании ⁇ Газпром Нефть ⁇ отметили высокий уровень предлагаемых решений и практический опыт команд в реализации комплексных научно-технических задач для крупных отраслевых игроков. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.